Леха. Жека. А ты по мою душу что стоишь? Ну, стою, да, жду. Да? Подписан на канал. Ну, я человек стеснительный по жизни. Mm -hmm. Вот, все жду, как придешь. Хотел давно попасть в эфир. Ну, надеюсь, сегодня не, не облажаюсь, в общем. Я очень волнуюсь. Я тоже, мы с тобой на одной волне сейчас. Это шоу ⁇ Вопросы за бабосы ⁇ но простым языком. Очень много различных слов, которые многие используют в своем... Рационе, но хрен поймешь, mm -hmm. что эти слова значат. English, и так. даже когда ты залезаешь в интернет, чтобы узнать значение этого слова, тебе дается миллион вариантов, то где и как можно это применить. Mm -hmm. Поэтому сейчас я буду тебе какие-то слова говорить, которые использует народ, и надо очень подробно нам описать, где, как с примерами, понимаешь, да? Да. Сложно сегодня. Сложно, чтобы... но. Но Только можно. Интересней. Да. Если ты сухо ответишь на эти пять вопросов, то я заплачу тебе 500 рублей. Uh -huh. Если ты красиво разложишь нам все по полочкам с примером, uh -huh. тогда я заплачу тебе косарь. Хорошо, Такой. попробуй. Эмпатия. Ну, эмпатия, как я себе понимаю, это какое-то такое сопереживание окружающим человеку, там, способность как-то пропустить его переживания через себя. Ну, не так, что просто, что ты грустишь, там, соберись и это, да не парься, короче. Нет, а именно пропустить через себя, понять, почему, и, может быть, как-то поддержать. Может, если человек даже почувствует, что он с тобой, что ты с ним на одной волне, то как-то ему полегче от этого станет. Ну, как-то так я себе вижу это слово. Хорошо. На пятихаточку ты уже нам наговорил. Сухо. В разных случаях мы можем сопереживать эмпатию. И не только, когда человеку плохо, правильно? Конечно, когда хорошо, когда… Ну, в общем, как бы пропускать эмоции человека через себя, как-то подстраиваться, может быть, под его эмоции, ну, и показывать, что ты не просто как-то вот рядом с ним существуешь, а что ты испытываешь эмоционально то же самое, что и он. Пример. Какое должно произойти событие или что может произойти на планете, чтобы ты пережил это состояние эмпатии? Что-нибудь придумать? На планете да что угодно. Там футбольный матч, например, ну, какой-нибудь. Ну, вот, ну, вот, вот Акинфеев как пенальти вытащил. Мне ну, кажется, вся страна, кто футболом увлекается, ну, как-то на одной волне в этот момент была такой вот эмпатии, может быть, какого то не знаю, гордости, всплеска эмоций. Ну, как-то так. С тобой лично, давай. Вот, я э, иду, я, и со мной что-то произошло такое. И ты такой, уф, и ты испытал это ощущение. Что, что случилось, что за ощущение может быть? Ну, наверное, когда, знаешь, так бывает. Человек идет, там падает, коленка ударился, и ты такой прямо, блин. Прям чувствуешь эту боль. Mm -hmm. Или там, ну, на спорте, например, не знаю, кто-нибудь мяч условно ловит. И такой mm -hmm. бывает звук, как вот пальцы. Не то чтобы там ломаются, но будто выбиваются. И ты такой, блин. Как же ему, наверное, сейчас неприятно. Засчитываем на тысячелки. Хорошо. Дорогие зрители, если вы хотите дополнить, либо вы не согласны с тем, что значит это слово, напишите в комментариях свои мысли. Распишите подробно с примерами я и те остальные, кто смотрят это видео будут вам признательны если в комментарии вы дополните маргинал маргинал маргинал да. маргинал Такое литературное вроде слово. мне кажется сейчас его в принципе используют ко всяким либо бомжам mm -hmm. либо пятихатка есть. Mm -hmm. ну, да даже мне кажется к тем кто ну, как сказать, вот эти, да кто-то даже хипстеров так называет, что поделать. Ну, как по мне, Маргинал – это, наверное, человек, который по какой-то причине остался за бортом общества. То есть, э, ну, понятное дело, что, может быть, кстати, и по своей воле, кто его знает. То есть, общество по какой-то причине считает, что он, наверное, недостоин быть частью этого общества. То ли он грязно одевается, то ли он там как-то инако мыслит. Может, музыку какую-то слушает, да, плохую, или вот играет где-нибудь на галерее да все таки да ну блин какой-то чудик короче одним словом ну и таких мне кажется зачастую называют маргиналами не знаю как в словаре правильно неважно как правильно в словаре вот серьезно говорю важно как ты это сам понимаешь mm -hmm. и правильно ли ты это понимаешь я к чему мне нравится все что простым языком потому что когда я где-то учился и когда я слышал всю эту информацию, либо читал, я в большинстве случаев ни хрена не понимаю. Mm -hmm. Это всегда нет, раздражало. Термин, это все да. сложно как-то запоминается. Зачем нас мучают так сильно? Нет, что просто все объяснить. С примерами. Его готовить. А когда были преподаватели, которые разжевывали тебе, а разжевывать не надо. Просто вот скажи это слово и пример. Да? Пример. Все больше ничего не нужно. Кейсы. Гештальт. Гештальт. Эм, да, собственно, сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, есть такое выражение, значит, по-моему, «закрыть гештальт» называется. Это означает, что ты что-то давно очень хотел сделать, или у тебя была какая-то цель, какая-то там, может быть, установочка себе. Там, например, у меня вот незакрытый гештальт, прыгнуть с парашютом. Ну, я как бы прыгнул, то есть гештальт закрыл. Как бы поставил галочку в своем чек-листе по жизни, наверное. вот, То есть, ну, что-то такое. То есть какая-то цель, какой-то, ну, не знаю, какой-то такой пунктик, который ты для себя поставил, хочешь выполнить. И когда ты его наконец выполняешь, ты говоришь, да, гестальт я закрыл. Он может быть просто бытовым, правильно? Конечно, там, сегодня поставил цель сделать там девушке рагу какой-нибудь, да. Все, и там. в моменте что ты думаешь, что-то я не сделал. Приходишь домой и думаешь... Да, гештальт да, да. и ты прям чувствуешь гештальт висит оказывается Я это не просто купил. не сделала дорогого да, потом быстренько сделал такой ну все закрыл можно отдохнуть О, здорово ты идешь на косарь просто лихо В эту кто такой нигилист ну нигилист это из отцов и детей это тот кто тот кто ну такой типа отрицает все что вокруг устоялось вообще все. То есть они такие как-то на своей волне. То, что им там отцы говорят, это неинтересно. То, что общество думает вокруг, тоже неинтересно. То есть, ну, по сути, тот, кто отрицает вот вообще все. То есть там государственные устрои, какие-то, наверное, нормы поведения. Такие общепринятые, да. Как бы ему неинтересно, он вот сам по себе, свой мир у него и.. Ему там, наверное, хорошо. Из отцов и детей это Тургенев придумал это слово, что ли, получается? Ну, если я, опять же, свою тройку по литературе правильно заслужил. Вроде бы там у них был такой товарищ у. В общем у главного героя жека не знаю честно говоря как называется Теска. и вот он насколько я помню считал себя нигилистами это а. идеология которая стала развиваться именно в то время в правлении александра второго угу. Идеология, которая сопутствовала молодежи угу. которой на все По пофиг пофигу да? да и в то же время я лично залезаю в интернет пишу нигилист угу. в одном в очень крутом источнике написано так, mm -hmm. в другой так, в третьем так. Вот сиди и думай. И выбирай Конечно. себя сам. О, мне, наверное, больше нравится вот это вот понятие. Да, да? да. Поэтому читайте книги и выбирайте понятия не из источников, а пропустив через себя разные источники информации и мировов. И читая Тургенева, я сначала, когда начинаю читать, и думаю, о, наверное, я не нигилист. А потом mm -hmm. я думаю, ни хрена я не нигилист. Да, наверное, нет. Потому что он все отрицает. Да. Именно тот. тот -то вообще люд. Жека Базаров. Он говорит, насрать на все. Хрен с ним на мнение окружающих. шут с ним с государством. <с как его? Культура, музыка. Все ему было начхать, неважно. <с <с Семья, родители любимые, которые так любили его. А он поразит. У Никилиста еще в Большом Любовске были такие картинные персонажи смешные. Это мне как просто вот. Белый лист. Не смотрел? Не понимаю вообще, о чем ты говоришь. Посмотри обязательно. Это что такое? Ну, фильм Большой Любовский. Большой Любовский? Да. Польский? Интересный. Да не, ну почему? Ну, он типа вроде как поляк mm -hmm. по фильму. Или у него корни, ну, тут не знаю, честно говоря. Но фильм кайфовый. Какой осталось? Пятое? Пятый вопрос. Музыкальный. Очень просто для себя. Нет, не без музыки. Конгруентность. Ну, ну почему просто? Если ты знаешь все, что было до этого, слово конгруэнтность, носит. для тебя будет как добрый день. Вообще первый раз слышу. Блин, это обломано. И что мне с тобой делать? Сейчас подумаем. Конгруентность. Может, небольшую подсказочку, в какую область копать? Ты представляешь, я сегодня думал, что сегодня без подсказок. Сегодня, ну, я сегодня мало кому буду подсказывать, но тебе мне грех не подсказывать. специально Это, приехал. это не Гоша. Не да. то, что ты специально приехал, ты все красиво отвечаешь. Спасибо. Позор мне будет тебе не подсказать. Конгруэнтность. Это вербально-невербально? Вот такая подсказка, а ты уже сам рассуждай. Ну, вербально. Конгруэнтный. Как-то как, как неконгруентно все это происходит? Вербально-невербально? Подсказка? Ну, вербально-невербально, это обычно как это, контакт между людьми, то есть либо словами, либо как-то, ну там, не знаю, прикосновениями, подмигиваниями. Он ведет себя неконгруентно. Как должен вести себя человек, если он ведет себя неконгруентно? Что у него не совпадает, что с чем? Может быть, его действие с тем, что он хочет донести, или с тем, что он думает. Ну, то есть, такое вот идет, как сказать, ну, непонятно. Что-то вот там, может, не знаю, колбасится или там как-то трясется. И думаешь, он, наверное, на панике, или там у него беда какая-то. На самом деле, он просто там, не знаю, танцует так. Ему mm -hmm. вообще хорошо сейчас. То есть ты как бы такой вот думаешь, что он одно как бы пытается тебя там как-то донести, или вот идет, орет по улице. Mm. Чего-то он орет. А ему просто хорошо, может быть. Mm. Может быть так. Может быть так. В общем, это не совпадение чего-то с чем-то. Идет человек, одетый в костюме, вроде бы депутат. Mm -hmm. там, у него прям депутатский костюм, mm -hmm. и тут он начинает танцевать брейк. Это действие неконгруентное. Его mm -hmm. вид не соответствует с тем действиям, которые mm -hmm. он делает. То же самое, что я могу выглядеть как бомжара лютая. Ты mm -hmm. меня сможешь, я просто вонючая бомжара. И я начинаю здесь петь оперу какую-нибудь mm -hmm. и пою как... Не знаю, а кто. И это будет неконгруентно. Mm -hmm. Я веду себя неконгруентно, потому что не соответствует, опять-таки, моя внешность с моим действием. И так и действия, и звуки, и движения, и прочее, прочее. Либо неконгруентные движения. Я толкаю речь со сцены очень важную про какую-нибудь... Ну, что-то прям умничаю, а сам кривляюсь там, знаешь, и всем показываю. Как это выглядит? Это выглядит не Да. Будем знать такое. Держи микрофон. Говори что-нибудь хорошее всем людям, которые живут на этой планете. Кстати, этот формат вообще и мой канал смотрят даже люди на других планетах, которые живут. Ну что тогда? Я, наверное, скажу тем, кто живет на нашей планете, э как... Старайтесь не учить термины, да, пропускайте информацию через себя. Конечно, побольше читайте. Вот, любите друг друга и, в общем, старайтесь не судить по людям, по их обложке, я думаю. Ну, всем привет, кто меня знает, конечно. Подписывайтесь на канал Жеки. Очень крутое шоу. Э простыми словами, Смотришь, да? смотрю про историю города, России, Руси, и ждем вторую серию про Рюрика. Сегодня, сегодня на, вышло, на, сегодня на втором канале я публиковал свое шоу музыкака, а. я а, вел свадьбу. Да? и все были там пьяненькие, веселые, и я там у них провел Блин, вот, вот это вот кайф. Вот. вот это кайф. Сегодня выйдет, сейчас мне обложку сделают, угу. и я домой приеду и опубликую сразу. Вот, зовите Жеку на свадьбу и вообще в любой блудняк, я думаю, он вам не откажет. Mm -hmm. Есть второй канал понимаете этих каналов как грязи короче несмотря на то что на последний вопрос ты ответил с подсказкой mm -hmm. ты я считаю заработал косарь по-любому ну, по-любому косарь вот это приятно да спасибо тебе что ты приехал спасибо. чтобы я сегодня подтянул людей я написал в инстаграме да. э, а в Ютубе тоже написал что я буду снимать чтобы вдруг кто придет вот ты бишь ты пришел да. Да. в Ютубе да. увидел тоже думаю да что-нибудь посмотрю пока работа идет Смотрю. Пока ну, работаешь? Ну да. Где то работал дома? Ну, работаю из дома, да. Ну, надеюсь, босс меня не смотрит. Ну, не меня, а Жеку. Вот. Но ну, сейчас вернусь к работе. Ну Ладно, пойду дальше снимать. Давай. Спасибо себе. Счастливо. Удачи. Пока. Вот такая у нас сегодня рубрика. Шоу такое бешеное. В этом шоу нет задачи уличить кого-то в невежестве или в незнании. Наоборот, мы хотим разобраться разобраться и больше знать, больше понимать, чтобы в нашем лексиконе было больше слов, естественно. Поэтому, если не согласны с ответом, если есть что дополнить, накидать примеров, прошу вас, в комментариях пишите, пишите, и мы будем с удовольствием читать, я и, и те, кто не знают и не используют данные слова. В своем разговоре. Будем теперь использовать, будем больше знать. Пишите я только за простым, понятным языком. Для меня простым, для колхозника необразованного. Три класса только закончил. Будьте любезны! Спасибо вам! Это чудесное кофе. Пью за вас.